Так, ну вот, и пришло время рассказать мне о новом своем автомобиле. Это Volkswagen T4. 1992 -го года 1.9 дизель. Просто дизель, без турбины, без гидроусилителя. Без э, гидравлического сцепления. Ну, в смысле того, что там гидроцилиндр стоит. Ну, как, короче, за счет жидкости там какой-то тормозной выжимается э, сцепление. И тогда Это простой тросик, э, который я уже поменял, про который я тоже расскажу. Значит, это просто грузовик. Э, брал я его для того, чтобы, э, ну, я так как строился, мне нужна была машина, которая будет работать. Вот, я ее, так сказать, приобрел. Вот, машина, в принципе, э, ну, так, кажется, нормальная, но те, кто знает уже про эти машины многое, и они сразу могут сказать, э, что машина облита, так оно и есть, а, но, ну, в принципе, так как кузов был, в принципе, оцинкованный, то ничего страшного, в принципе, с этой машиной, ну, такого криминального в принципе, и нет, ну, и, соответственно, боковая дверь, как говорят, под замену, и вся нижняя херня, это по которой ездит, и верхние ролики там что-то не совпадают. Ну, короче, я и не пользуюсь. Нами, в принципе, не нужно. Задние хлопушки за глаза хватает. Вот. А низ, значит, весь целый, в принципе, э, не ржавый нигде. Ну, по крайней мере, там я все простукивал, такого, чтобы прям молоток или отвертка провалилась. Прям в салон такого не было. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, это обзор, так сказать. Я просто так пилю, так сказать, просто так для себя, потому что есть машина, хочется записать про нее что-то, чтобы, может быть, какие-то нюансы, которые произошли со мной, помогли в будущем, может быть, вам, тем, которые смотрят сейчас это видео. Значит, давайте начнем. Так, машина, значит, 1992 -го года, 1.9 дизель обыкновенный. Начнем с подкапотного пространства. Снимаю в, ну, в лесочку, здесь возле дома, тут у нас футбольное поле. Хлопцы играют иногда в футбол. Значит, вот оно подкапотное пространство. Ну, всем такие известные. Значит, начнем. Двигатель обычный, да, опять-таки повторюсь, 1.9. Дизель. Тут насос, 4 форсунки. Из электроники это только что фары, музыка, ну, что еще. И эти дворники. Значит, прервали меня, извините, телефонным звонком. Значит, я хочу поменять бачок расширительный, потому что он уже мутный, в нем ни хрена, блин, не видно. Вот, значит, что было, когда я приобрел этот автомобиль? Я ну, спросил у владельца бывшего, типа, доеду я до Москвы, Мне надо было в Москву, на нем или нет. Он мне сказал, что я доеду. Значит, когда я поехал на Москву, начался геморрой. А какой геморрой не заряжал генератор? Генератор здесь стоит не родной, стоит от 80-й аудюхи, и на него всего лишь два провода идет на питание стартера, и, видимо, на питание всего электрооборудования которое есть. И, короче, нахуй нихуя не заряжалась, Потому что ремень был плохо натянут. Ну, это же я не знал, был ремень плохо натянут, и шкивы не соосные, и шкив стирает, короче, на генераторе постоянно ремень. То есть он расслабляется очень быстро и стирается нахрен чертям собачьим И я его меняю чуть ли не два раза в месяц вот но это отдельная история вот значит проблемы начались значит какие машины перегревалась машина раз Значит, у него, как это сказать, закипело, взорвалось все нахрен, и пошел пар из-под капота, я очень испугался, но это ничего страшного, оказывается, не произошло, просто давление системе повысилось, я машину заглушил, все нормально, залил воду опять. Значит, не сработали э, вентиляторы, значит, вентиляторов здесь два питание вентиляторов идет вот через эти вот шланги, ну, точнее, эти кабели тут плохо видно, тут, блядь, по-хорошему... А, еще, значит, какой плюс этой машины? Вот этот, вот этот болт у меня, по крайней мере, закрученный, и на этот болт откручиваете, и морда снимается вперед, то есть поднимается, и вообще можно, в принципе, убрать, что очень хорошо для того, чтобы что-то сделать с двигателем. Вот, значит, вентиляторов. В итоге оказалось, что у нас? Оказалось, что вот эта вот фишка... А, нет, оказалось не то. Оказалось то, что фишку я нашел, да, там, со временем, пока лазил. Ну, машину, так как я не знал ни хрена, и вот получилось так, что эта фишка, блин, не видно ни хрена, ну ладно. Вот, я ее снял и напрямую замыкал, и вентиляторы работали. То есть я убедился в том, что вентилятор, с вентиляторами все в порядке, вентиляторы работают, но нужно разобраться дальше. Где-то часа два, наверное, я или три лазил по этой машине по проводке, потому что здесь не проводка, а говно в проруби. Вот, и в итоге я добрался вот до этого блочка, вот он здесь вот находится, а, вентиляюсь, что показываешь мне такой удобный, вот у эти кабели идут, а, блочок этот, и там в нем вот такие вот две перемычки, тут тоже блядь, плохо видно, телефон, не... вот она, перемычка, вот это вот, да, вот эта вот перемычка, вот. Вот эта вот. так, там она одна была порванная, да, и поэтому не работали вентилятор. Я заменил, поставил жучка. Ну, сейчас, блин, не знаю, как я тут ее доставал. Ну, короче, сам факт того, что я намотал туда медные проволоки тоненькой, 5 виточков. Где-то я почитал, что это означает 50 ампер, Как-то там нужно 50 ампер. Вот, и все заработало, все стало хорошо. Значит, здесь еще вставлена самопальная система 220 вольт. Подогрев антифриза, да, который в свою очередь греет в печке антифриз и нагревает внутри салон, так скажем, подогрев такой альтернативный, вот, самопальный. Вот, он а, тоже, короче, не работает. Не то, что не работал, там сделан патрубок, который сломался, и вся, короче, антифриз весь вытек. Вот, это из проблем. Потом а, как-то ехал, и у меня начало моргать масло, видать, то ли давление масла, то ли я не знаю, как это назвать. Вот, вот этот вот Видите, зеленый проводочек с датчика, вот вот сбоку, масляного, он просто свалился и замыкал прямо на корпус. Тоже, блин, не очень приятная ситуация, когда едешь, и тебя моргает, что у тебя либо масла нет, либо хер че знает случилось, пришлось посреди города большого встать, поставить целый проспект, блядь, из-за того, что я там, блин, остановился на той полосе, на которой надо было, вот. Тоже неприятный момент. Потом сцепление а, в начале тоже было очень тугое. Просто, блин, его было не нажать. Очень-очень и очень тяжело. А, я подумал, что сцепление и корзины пришел пипец. В итоге мы разобрали сцепление, точнее, снимали двигатель. А, значит, снимали двигатель как? Ну, откручивали его, соответственно, от коробки, от колокола. Там раз, два, три, четыре, пять болтов. Снимали подушку двигателя, откручивали сначала а, там сзади два. Раз, два, три, четыре болта, потом здесь, и двигатель, соответственно, подвешивали и убирали. Ну, соответственно, все отключали, всю электронику, которая там, на, на свечи накаливания, топливные трубки и все остальное. Вот это отключали, вытаскивали двигатель. В итоге оказалось, что лапа выжимная, на ней, в эту лапу упирается штырек, в который выжимает, в принципе, эту лапу, которая, в свою очередь, выжимает выжимной подшипник, чтобы... Так сказать, рассоединить двигатель с коробкой. Вот на этой лапе две ямочки, и вот одна из этих ямочек она протерлась штырьком, который вот там вот сцепление где-то вот он так у нас тросик сцепления идет и где-то вон там вот, вот сейчас покажу как так вон вон вот вот то вот это лапа сцепления не то вот это ближняя вот она лапа сцепления. Она выжимает штырек и этот штырек, короче, получается протер эту выжимную хрень лапу это эту выжимную, и просто проскальзывал туда внутрь, и западал, и залипало сцепление. Решил на тросик, случайно снял тросик, который был с натяжителем самоавтоматическим, там каким-то, я не знаю, блядь, и, короче, ему пиздец, он одноразовый оказался. Вот, пришлось купить новый тросик, за него я отдал что-то около 650, не, 630 рублей, обычный тросик, накинул на лапу, накинул снизу на лапу, на коробку, накинул на педаль, в салоне, тут подкрутил, там подкрутил, все, работает сцепление сейчас, я серьезно говорю, работает как у меня в ланцире. То есть очень мягко, очень, очень и очень, и просто очень мягко, просто охуительно мягко Вот, значит, еще какая беда у меня была Тросик спидометра у нас перетерся, да, вот он идет, тросик спидометра, вот он желтенький у меня, старый, древний Вот что с ним произошло, да, то есть он перетерся нахер пополам вот, и в итоге пришлось поставить от копейки, покупал от копейки 120 рублей а, разрезал пополам рубашку, потому что рубашка с одной стороны подходит с другой стороны не подходит вот, рубашку разрезал, ну это может быть я дебил разрезал рубашку, другие других это по-другому делают, Верх, значит, я здесь оставил такой, как бы был, а там рубашка от копейки, вон он там болтается Где-то еще покажу, вон изолента где синий, видите, вот он там это копеечная рубашка вот, и на этом месте, на изломе, она, получается, перетирает постоянный тросик, сюда просто найдет трубочку, и аккуратненько все это сделать, и все будет работать. Вот, значит, что еще? Поставил здесь сигнал, блядь, сигналы не работали ни хрена, поставил дудку, дуделку, вон она. Ну, достаточно так, для машины, для этой машины хорошая дуделка. Поменял два аккумулятора, один стоит дома, 75-ка, здесь стоит тоже 75-ка. Мутлу, сильвер, какой-то там, Evolution. Э не знаю, 75-й аккумулятор, 720 ампер 75 ампер часов 12 вольтовый вот в принципе сейчас генератор уже более менее как бы заряжает но все таки э, тоже были проблемы тоже ну, было не очень приятно с этими проблемами совсем ездить вот значит когда купил я масло еще не менял и очень плохо что его не менял я хочу поменять потому что эльф у меня заливается здесь 550 не знаю, мне так в предыдущий хозяин сказал, и я заколебался. Я живу, блядь, в 8 километрах от Беларуси, и ближайшее масло, которое я нашел, которое можно купить, это в Брянске, да, за 220 километров. И каждый раз то, что ты не поедешь ради этого масла. Вот, а, значит, когда я купил, сразу поменял фильтр. Фильтр поменял просто сразу, то есть он снимается, вот этот вот этот рычажок, он тянется вверх. Потом вот эти вот клипсочки, они отстегиваются, тут одна вроде бы клипсочка, да. Вот, и снимается там фильтр такой круговой И вы меняете сразу, все будет нормально Вот, машина ста ста стала сразу Ну, как бы, не то, что прям лучше ехать Но она здесь стала лучше дышать, по крайней мере Этим воздухом, не как Каким-то там, хер знает, блять, говном каким-то Вот, значит, какие еще проблемы Датчик температуры топлива вот, Температура воды не работает нахрен вообще То есть, там патрубок, да В котором стоят, вот он первый датчик Двухконтактный, и там вот сбоку Голубенький такой, четырехконтактный Поменял я поменял проводку, я поменял все, не работает нихуя. Может быть датчик синий, не синий, я купил а, желтый вроде бы датчик, мне сказали, хотя у меня стоял черный. Может быть из-за датчиков проблема, но кнопка, сама сама приборка работает, то есть я замыкал напрямую контакты и все работает. Вот, датчиков у нас здесь очень трудно найти, так как я же опять-таки повторюсь, живу в жопе в какой-то мира, но это не важно. Вот. Такие проблемы. Дальше. Проблемы были еще с фарами. То есть, когда фары горели на старом аккумуляторе, очень сильно и быстро садился аккумулятор, и, ну пиздец, едешь, и тянет тянет свет света, тоже штрафы не хотелось получать, поэтому поставил светодиодные ходовые огни, кругленькие поставил их по бокам, не знаю, почему некоторые ставят их вот здесь, вот, наверное, люди не сталкивались никогда со съемом двигателя на Volkswagen, на Тэшках, потому что если поставить здесь, блять эту ебаную фару, либо что-то такое, то вот это вот херабора уже не откроется, так как она должна открываться. Ну, это уже, как говорится, по желанию человека, хочет ставить, пускай нахуй ставит. Вот, значит, какие проблемы еще? Проблемы у нас будут в салоне. Перейдем. Значит, в салон по двигателю. Может быть, все. Я уже не помню, честно сказать. Значит, смотрите, салон 92-го года, старый пиздец. Тут были эти карты, как их называют, я не знаю, дверные карты. Тут был бардачок, я его убрал, поставил динамики герцовские, которые нихуя там не работают, потому что они закрыты. В принципе, когда закрыта дверь, они играют в никуда. Ну, музыка играет, это ладно. Ну, двигатель дизельный, шумный, в принципе. Вот, значит, сиденье здесь стоит от ЛТ, видимо, наверное, с подогревом, потому что там снизу есть выводы для подогрева, это оно самопально. Сразу хочу заметить, потому что оно на профиле на 40 м лежит, 40 на 20 профиль, сами поднимали и ставили сиденье от ЛТ с регулировкой, ну, знаете, как то их фанаты, не фанаты, как вас назвать-то, любимые хорошие, которые знают, поймут, что это регулировка по весу, вот, движение, значит, низа вперед, назад, соответственно, спинка вверх, вниз, туда-сюда, все это, короче, подголовник. Там еще есть такая дудочка, которую он надуваешь, и надувается по поясничный отдел. Вот, значит, что мне не нравится? Мне нравится этот руль, который вроде баджеты, как мне говорят, но я не знаю, че че, вообще колоритет идиотская. Вот, в принципе, у меня дерьмовая панель приборов, да, то есть она без тахометра, да, температура, опять-таки, повторюсь, не работает. А, не работала кнопка дальнего, точнее, ну, сигнал дальнего света. То есть, когда ты включаешь дальний, непонятно было, горит дальний, едешь на дальнем или едешь ты на залупе на ну, какой-то конской. Пришлось поставить белый светодиод, который, блядь, бил в глаза, как лазерный луч, блядь, ситхов, или я как назвать их, блядь, световой Фу, меч, блядь. И слепил очень просто конкретно. И я залепил изолентой, потому что, ну, просто-напросто у меня сейчас не так уж и много и времени, чтобы заниматься машиной прям вплотную. Вот, значит, не горела подсветка приборов, как видно, он висит, светодиодная лента, да, вон она висит, она от отклеилась, потому что было сделано на, на быструю руку, все это потом будет переделаться. Я попробую найти тахометр, с, о, спидометр с тахометром и подключить его непосредственно напрямую с генератора. Я его сделал уже из генератора, посовещался с одним электриком, он мне сказал, что если э, в этом диодном масте э, выходы по сопротивлению идут одинаковые или по напряжению, не помню, я проверил короче, одинаково, что можно вывести с любого этого диода маму и потом подключиться к нему и будет показывать тахометр но это, по крайней мере, он так говорит, а я уже как говорится, историю молчу вот, значит, что я поставил, как видел одного чувака динамики, да, также блядь, блять, прикрутил и, ну, играет хорошо мне нравится. Вот, значит, что с салоном? У меня нет бардачка. То есть, крышки бардачка у меня нет нахрен просто. Ставить стеклоподъемники нужна вон так кнопочка стеклоподъемников. Тут стоят пищалки тоже самопальные. Значит, что еще? Раздолбана вот эта вот вся приборная панель. Здесь нету ни хрена. Одна кнопка, которая включает заднюю противотуманку. Печка, которая работает только тогда, когда по ней ебнешь, и это тоже без подсветки. То есть, работа еще просто валом. Машина... Взята, и в ней просто ни хрена не сделано. Я вот все, что делаю, все потихонечку. Пеперинец тут вообще в жопу выкинуть куда-нибудь магнитола, да, которая работает и, в принципе, музыка играет. Но сейчас будет радио. Шипит, потому что а, антенна куплена за 300 рублей на трассе. Вот значит что еще здесь а вот я поставил датчик температуры воды да то есть вот он так выглядит когда не работает он выключен и так вот он когда включен да это датчик про который я говорил он куплен на китайском сайте Но это отдельная история Вот. значит что еще здесь детское сиденье тоже предела на крепление было взято из Mitsubishi Lancer из моего то есть сюда прикрепляется задний якорь а здесь оно крепится вот на этих вот двух желтых креплениях которые мы приварили к корпусу машины да то есть оно стоит стоит ледем вот ну что еще рассказать для того чтобы можно было включать четвертую да то есть когда включаешь четвертую в детское сиденье упиралась рычаг. Мы его и загнули. Ну, тут не видно, потому что гофрочка. Все, я уже к нему уже привык очень хорошо. Посадка, значит, в машине очень удобная. Машина, в принципе, очень функциональная, хорошая. Берите, советую. Значит, минусы, да? Очень много минусов, но очень много плюсов при покупке. Желательно, ну, всего этого нет. В принципе, в грузовой машине это может быть и не надо. Но... Тоже хотелось бы, чтобы было все красиво. Значит, видео про то, как я поставил подсветку, вы видели в салоне. Вот так машина выглядит сзади, работает. Значит, тут противотуманка я ее тоже сделал. Задние ходовые, задние, задние так сказать, когда заднюю включаешь, огни когда загораются, они загораются только, когда ручак упираешь. Я почитал на форумах, там что-то где-то отходит, не знаю, это я еще полезу, может быть, поковыряю, тоже может быть, сделаю. Надо бы еще поставить парктроники. Сверху будет еще полоса стоп-сигнала, потому что повторителя стоп-сигнала нет, и нужно сделать светодиодное. Опять-таки, да, все, я светодиодное. Люблю светодиодное, потому что светодиоды мало жрут и долго служат, так сказать. Вот. Снизу еще, значит, вот там вот, и вот там вот снизу Снизу под бампером будут две полоски с белой подсветкой. То есть, когда открываешь багажник, чтобы подсвечивалось и около машинное пространство. Потому что, когда подходишь ночью, даже когда в салоне там внутри горит свет, ты подходишь, ты можешь просто удариться ногами. Если что-то несешь, не видишь, удариться об фаркоп и об бампер, тоже ну, не очень приятно. ли споткнуться вообще. То есть, носом ткнуться, блядь, ебнуться в эту машину вот, и здесь вот непосредственно на бампере тоже будут или одна полоска, или, а, я уже вверху решил стоп-сигнал, или внизу на бампере тоже сделать короче, светодиодную пока что еще не знаю вот, открываем машинку так, очень работают цилиндры китайские хорошо то есть, ну, открывает достаточно багажник пока что держит, на башку не падает Значит, у меня грузовик, как вы уже знаете, очень хорошая вещь, хлопушка, без защиты, вот тут вот тоже защиту, кстати, ребятки, кто знает, где купить или где-то что-то, разборки какие-то, может быть, подскажите, или номер хотя бы артикул, чтобы сюда поставить эту накладку, чтобы красиво было более-менее в этой машине, вот, хорошо, когда дождик идет, можно тут стоять, курить, с кем-то разговаривать, я не курю, не пью, ну как не пью, но ну, не курю это точно, вот, значит, подсветка работает, все хорошо, второй день, вот, боковая дверь, как я уже говорил, не работает. Ну, как она работает, открывается, но открывается очень туго. И, в принципе, я ей не пользуюсь так, как хотелось бы ей пользоваться. Но она очень говняно открывает. Вот, в принципе, выглядит она нормально. Немножко прависшая, как, ну, как мне сказал один человек. Тут немножко вот провисшая, там что-то отколото, не знаю. Вот, такие дела. Значит, 16 колеса, это 16-е колеса от Удюхи. Передние, которые я все хочу продать, и никто не хочет их покупать на зимней резине, потому что мне не хочу, мне нужна грузовая, блядь, резина, вот такая, как сзади, да, стоит 14 вроде бы, колеса, с, я знает каким профилем колеса, с 80 наверное, вот. Ну, что еще рассказать вам про машину? Ну, машина, в принципе, в целом меня устраивает. 60, только, наверное, одна или 60 лошадиных сил. То есть это без турбо. С турбо, конечно, там чуть побольше на 8 лошадей, но ну, только Геморо еще побольше. Вот, в принципе, ничего абсолютно сложного. Машинка прекрасная, хорошая, мне очень нравится. Одни вот, честно сказать, плюсы. Я вот не пропрут, уже опять-таки в этом лесу. Могу поехать куда захочу и, в принципе, не засяду. Потому что машина прет пиздец, как танк. Ну что еще сказать. Вы, ребятки, если что-то спрашиваете, ну. Мало ли что, вдруг, кому-то я чем-то помог, рассказал что-то или что-то еще. Ну, вот так. Ну, ладно, вот это была моя новая машина, Volkswagen T4, 92 -го года выпуска, 1.9 дизель. Значит, двигатель здесь 1 x то есть это как, тут, видать, не в почете вообще ни у кого этот двигатель. Ну, двигатель прекрасный, работает, работает так, как ему нужно. Молодец. Вот, ну, на этом я, наверное, закончу это видео, и всем всего доброго, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь, репостите это видос, выкладывайте где можно, на всяких сайтах, не сайтах, вот. Классно будет, если я кому-то чем-то помог. Всего доброго, счастливо!